При ее появлении пропадает доступ к интернету, значок на панели быстрого доступа изменяется на следующий. А в браузере при попытке перейти на какой-либо сайт вы видите ошибку – не удается найти DNS-адрес, Not Resolved или что-то подобное. Такая проблема вызвана сбоем в работе DNS-сервера, который отвечает за перенаправление IP-адреса. Далее в видео мы детально разберем, что могло стать причиной данной ошибки и как ее исправить. Причиной данной ошибки может быть компьютер, незапущена служба DNS, неправильные настройки сети и так далее. Или маршрутизатор, неполадки в работе или неверная настройка. А также неполадки оборудования вашего провайдера. Большинство модемов настроены таким образом, что получают DNS настройки автоматически серверов компании провайдера. И случается, что сервера провайдера или модемы работают не совсем корректно либо очень медленно, что вызывает ряд проблем с подключением. Первое, что нужно сделать, прежде чем приступать к поиску и устранению неполадок с подключением к сети нужно перезагрузить компьютер и роутер. Чтобы перезагрузить роутер можно просто отключить его от сети питания секунд на 20 или кнопкой питания на корпусе устройства, если такая имеется. После перезагрузки запустите диагностику неполадок сети. Запустить ее можно кликнув правой кнопкой мыши по значку сети в трее и выбрав здесь диагностика неполадок. После диагностики сеть может снова работать или вы увидите ошибку, DNS сервер не отвечает. Следующее, что нужно сделать, проверить работает ли интернет на другом устройстве. Если интернет подключен через роутер, то проверьте, работает ли интернет на других устройствах. Нет ли там ошибки с ответом DNS сервера. К примеру, подключите к сети ваш телефон и проверьте, есть ли доступ к интернету и нет ли ошибок, связанных с DNS сервером. Если проблема с компьютером, то на других устройствах сеть будет работать в обычном режиме. При подключении через маршрутизатор, если есть возможность, подключите интернет напрямую к компьютеру. Подключите сетевой кабель, который идет к роутеру в сетевой разъем компьютера для проверки. А также постарайтесь вспомнить, после чего появилась ошибка DNS и проблемы с доступом к интернету. Возможно вы меняли какие-то настройки или устанавливали программы. И прежде чем приступать к настройкам, проверьте работает ли служба DNS-клиент. Для этого нужно открыть окно служб, нажимаем на клавиатуре сочетания клавиш Windows Plus R и выполняем команду service.msc или просто ищем службы в строке поиска. В открывшемся окне ищем службу DNS-клиент жмем по ней правой кнопкой мыши и выбираем свойства тип запуска должен быть автоматически. и если у вас кнопка запустить активно нажмите на нее затем применить и ОК если служба была отключена и вы ее включили то после перезагрузки компьютера интернет должен заработать если нет идем далее следующий шаг Проверка настройки DNS серверов в параметрах подключения к сети интернету. Если там прописаны какие-то адреса, то можно попробовать выставить автоматическое подключение, либо прописать DNS-адреса от Google. Этот способ очень часто позволяет избавиться от такой ошибки. Открываем параметры, сеть интернет, центр управления сетям и общим доступом. Изменение параметров адаптера. Жмем правой кнопкой мыши по подключению, через которое вы подключены к сети интернету. И выбираем свойства. Если вы подключены по кабелю, то это AZERNET. Если по Wi-Fi, беспроводная сеть. В открывшемся окне выделяем IP-версии 4 и жмем свойства. Если здесь у вас прописан какой-то DNS-сервер, установите отметку напротив Получите адрес автоматически, ОК. Okay. Перезагрузите компьютер и проверьте подключение к интернету. Если у вас уже установлено автоматическое получение адреса, возможно поможет использование адресов от Google. Устанавливаем отметку «Использовать следующие адреса» и прописываем предпочитаемый DNS 4.8 и альтернативный 8.8.4.4. Жмем ОК. Okay и перезагружаем компьютер. В большинстве случаев такое решение должно устранить проблему. Если проблема решилась на компьютере, но наблюдается на других устройствах, которые подключены через один роутер, то эти адреса нужно прописать и в настройках роутера. У нас на канале есть детальное видео о настройке роутера, ссылку я оставлю в описании. Открываем настройки, сеть бан или интернет. Здесь меняем DNS и сохраняем настройки. Если это не помогло решить проблему с интернетом, попробуйте очистить кэш DNS и другие сетевые параметры. Запускаем командную строку от имени администратора и по очереди выполняем следующие команды, которые помогут очистить кэш и сетевые параметры. Windows 10 это можно сделать через сброс сети, для этого откройте параметры, сети интернет, состояние и здесь внизу сброс сети, сбросить сейчас, после перезагружаем компьютер и проверяем наличие интернета. Еще одной причиной проблем с интернетом может быть отсутствие драйверов сетевой карты. В таком случае крайне редко появляется такая ошибка, но все же стоит проверить. Откройте диспетчер устройств правой кнопкой мыши по меню пуск. Здесь проверьте нет ли у вас устройств с желтым восклицательным знаком. Если есть, то для них необходимо установить драйвер. Детальнее о том как скачать и установить подходящий драйвер смотрите в другом нашем видео, ссылка в описании. Правой кнопкой мыши по устройству обновить драйвер. Еще одной причиной ошибки может стать установка антивируса или настройка бронмавера. Это также может случиться при включении максимального уровня защиты в настройках антивируса. Попробуйте на время отключить антивирус. Если интернет появился, то все дело именно в нем. К примеру, антивирус Avast очень часто вмешивается в сетевые настройки Windows, из-за чего появляются разные проблемы с подключением к интернету. То интернет перестает работать после удаления антивируса, то появляются ошибки DNS, или сетевой адаптер не имеет допустимых параметров настройки IP. В таком случае для начала полностью установите работу антивируса. Если это не решит проблему, то удалите его или же можно переустановить его только без дополнительных модулей. Ну и последний выход из ситуации с данной ошибкой – обратиться к своему провайдеру. Если вы опробовали все представленные способы, но ошибка не исчезла, обратитесь в поддержку вашего интернет-провайдера и постарайтесь детально объяснить в чем причина. Нередко проблемы с DNS бывают именно по их вине. Если же интернет-провайдер говорит, что с их стороны все в порядке.